Как правильно показать свой проект на бизнес-странице? Как продвигаться с помощью бизнес-страниц? Как создать поток клиентов с помощью бизнес-страниц? Как упаковать продукты на бизнес-страницах? И как набрать 10 тысяч подписчиков на бизнес-страницу? То есть это вот такая общая, знаете, запроска, не общая, а это были основные перечни этих вопросов. И, друзья, вот напишите, пожалуйста, сейчас, а какие были бы у вас запросы, потому что я буду сейчас сразу же тут же на них отвечать, потому что это прямой эфир. Давайте немножко поработаем и поймем все, что касается бизнес-страницы. Если есть сейчас вопросы, прямо здесь, в чате, пишите. Один свой вопрос, касаемый этой темы, касаемый то, с чем вы, вот вы работаете, и вы столкнулись, и, блин, думаете, а вот это как работает? Там есть много мелких вопросов, там, допустим, в рекламном кабинете, или в мессенджере, или там, я не знаю, там, в заметке, как прикрепить ссылки и так далее, и так далее. Это общие вопросы. Но общий вот такой запрос глобальный, вот касаемый бизнес-страницы, напишите, пожалуйста, какой у вас основной такой вот запрос, касаемый бизнес-страницы, с чем вы столкнулись. То есть наверняка у вас есть был, была внутренняя потребность создать эту бизнес-страницу. Зачем вы ее создали, друзья? И с, каким, с какой проблемой вы столкнулись? То есть что бы вы хотели? Некая такая точка А, от которой вы будете продвигать свой проект на бизнес-странице. Вот зачем вы хотите бизнес-страницу? Если вы создали, то зачем вы ее создали? Если не создали, то зачем бы вы ее хотели создать? Друзья, вот напишите, пожалуйста, я буду прямо очень вам признательна. И давайте мы сейчас этот вопрос... Я посмотрю сейчас чат, а вы пока пишите. Так, я сейчас посмотрю. Зачем бы вы хотели... Так, я пока поздороваюсь. Зачем бы вы хотели создать бизнес-страницу? И что она вообще вот вам дает лично для вас? Что для вас бизнес-страница? Так, Наталья Люханова Слышно и видно. Здравствуйте, Наталья. Людмила Воробьева. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, Валентина. Как привязать кнопку «Купить» в заметках бизнес-страницы? То есть это такой технический вопрос, да? Хамзия, как создать поток клиентов с помощью бизнес-страницы? Отличный вопрос. Как привязать кнопку «Купить» за бизнес-странице? Так, это технический вопрос, надо запомнить. Я его чуть позже на него отвечу. Валентина, я на него отвечу чуть позже. Давайте мы сейчас проговорим про глобальный, И мы потом уже вот эти вот поменьше вопросы, я вам прямо здесь вот буду показывать, как это сделать. Пока мы сейчас ответим на глобальный. Зачем вам нужна бизнес-страница? Да? То есть какой запрос вы ставите, когда создаете бизнес-страницу? Если вы создали, то зачем вы ее создали? А я со своей стороны а, расскажу вам то, что касается, а, то, что касается основных... А, то есть основные запросы я вам продиктовала, вы пока пишите, я сейчас посмотрю чат. И смотрите, следующий который вопрос я задала. Как вы поймете, что уже результат есть? Один человек мне сказал такую вещь. Ну как, как? Ну вот я ее получил, этот поток клиентов, и вот уже типа результат есть. Но смотрите, опять же, что такое поток? Да? То есть поток – это непрерывно движущаяся какая-то волна, да, какое-то, которая двигается само. Согласитесь? То есть это поток, который двигается само. Соответственно, когда мы понимаем, что какое-то что-то движется само, это, это, это то, что можно сказать, если с точки зрения технологичности, это некая автоматизация. То есть тогда, соответственно, нужно понимать, что результатом уже есть, будет то, когда у вас запускается автоворонка, и у вас постоянно на эту автоворонку приходят лиды. лиды. Вот это вот и есть да, поток клиентов, то есть постоянно приходят лиды. Или же, или же, если это поток клиентов с другой стороны, если же у вас постоянно подписываются на консультацию. То есть здесь очень важно понять поток клиентов какой и что конкретно вы понимаете под этим потоком клиентов. То есть там всего, наверное, парочку, кто мне сказал четко. И вот смотрите, я зачитаю вам те ответы, которые... Я получила вот из, из того, что мне наиболее прямо зашло. Я буду зарабатывать 100 тысяч рублей. Вот это я пойму, что у меня уже результат есть. У меня будет поток клиентов на автомате. Вот, да, то есть на автомате. То есть я запускаю воронку, и она у меня постоянно приводит клиентов, Поток клиентов, да. Или результатом для меня будет, я уйду с работы. Есть женщина, которая сказала, «Для меня будет результатом, когда у меня наладятся отношения с моими взрослыми детьми». Когда я стала глубже разговаривать с человеком, оказалось, что выяснилось, что она не хочет зависеть от своих детей. И она хочет сама зарабатывать, и она не хочет... И для меня вот это будет результатом, когда я не буду от них зависеть, и у меня с ними будут прекрасные отношения. То есть, когда я завишу от них, мои, мои отношения очень напряженный. То есть вот такой вот э, посыл у человека есть внутренний, психологический. Я понимаю, что это психология, тем не менее он присутствует. И мне это очень-очень близко на самом деле. Потому что когда-то в свое время, когда я начинала, когда я ушла из э, оффлайн, да, для меня это был основной посыл — независимость. То есть никого, ни от кого ничего не просить. То есть как мне сделать в проекте так, чтобы он мне приносил деньги, и чтобы я... Никого ничего не просил. И вот результатом у этой женщины было то, что у нее будут налаженные отношения с ее взрослыми детьми. И это супер. И мне это прямо, я решила вот это записать. Я верну свой статус эксперта, которым кровавым ботом заработан был на земле в офлайн, сказала. сказала одна тоже другая женщина. То есть смотрите, какая штука. То есть у человека был определенный статус. Там куча сертификатов, куча клиентов, куча всяких регалий. У человека был определенный статус на земле, в оффлайн. Да? И вот она приходит в онлайн, а здесь ее никто не знает. Здесь надо все сначала, здесь целый мир перед тобой, фейсбучный открывается. Никто тебя не знает, и все с нуля начинается. А человеку 60 лет. И вот понимаете, 60 лет начинает все сначала. Да, есть примеры, которые начинают, но тем не менее, это тоже какая-то психологическая штука, которая является барьером. И для нее это мерило того, чтобы э, вернуть этот статус. И когда она вернет этот статус, говорит она, я буду чувствовать, что я получила этот результат. То есть, понимаете, я никогда не думала, что в моей твердой нише, бизнесовой нише, а я привыкла все мерить цифрами, вот, например, я буду зарабатывать 100 тысяч рублей, да, то есть для меня это все понятно, я уже знаю, так 100 тысяч, это надо делать вот это, вот это, вот это, вот это. Понимаете? У меня есть определенный набор действий, который дает гарантированный заработать эти 100 тысяч. А у таких вот результаты, вы поверите, я впервые столкнулась с тем, я поэтому решила провести этот прямой эфир, потому что я впервые столкнулась с тем, что есть такая потребность у людей. Они хотят чего-то выше, чем деньги. Они хотят, чтобы не зависеть от своих детей, они хотят получить, вернуть свой статус, то есть быть призн... получить свое признание. И это просто потрясающе. Меня такой результат очень, ой, такой запрос очень-очень вдохновил. Я получила энергетический такой заряд от этих бесплатных консультаций, несмотря на то, что я уставала, да, потому что у меня до обеда шли бесплатные консультации, после обеда я работала с клиентами, у меня есть еще кураторская, я работаю куратором у одного из своих учителей. То есть, несмотря на ту загруженность, я получила такой приток энергии, вот именно потому, что у людей был такой запрос. И это было ну, для меня какой-то новый, какая-то точка роста. И я поэтому решила создать вот такого рода прямой эфир. Давайте я посмотрю чат сейчас, да, и скажите, пожалуйста, у меня следующий к вам вопрос в связи с тем, что я сказала. Друзья, напишите, пожалуйста, а как вы поймете? Вот, то есть вы сейчас говорите, я хочу вот это, вот это, да, то есть я вот создаю бизнес-страницу вот для того, чтобы это, это. Скажите, пожалуйста, вот вы когда это создадите, как вы поймете вот этот результат, как это ну, проявится в вашей жизни? То есть как это проявится в вашей жизни? Мне было бы очень это интересно узнать, и мы дальше пойдем. Так. А я пока почитаю. Так, Ханузия, как создать поток клиентов. Ирина, добрый вечер, друзья, мои коллеги, добрый вечер, Ирина. Друзья, напишите, пожалуйста, просто было бы здорово узнать, как вы поймете для себя лично, что для вас будет результатом. Вообще, зачем вам? То есть бизнес-страница, вы, я не знаю, вы почему-то не написали, да, ну вообще есть связь у нас, да, с вами. Мы с вами общаемся, я нахожусь с вами на связи. Да, я нахожусь, говорят. Смотрите, друзья, напишите, пожалуйста, чтобы было понимание, что вы со мной на одной волне. Если вы хотите создать бизнес-страницу, то зачем? И ставили ли вы себе такой, такой вопрос, а зачем мне это все надо? Вот было бы очень здорово узнать от, ваш, от вас пряму, обратную связь, потому что для меня вот сейчас, да, когда пришли вот именно такого качества люди, для меня было понимание, что люди, которыми, которые являются в кругу моего окружения, друзей да, на Facebook и подписчиками, это аудитория, которая качественно уже... То есть я получила некие знаки для себя, что э, я расту. Я расту, потому что люди стали мне говорить о том, чего они хотят на самом деле. Потому что, как правило, в основном говорят, мне вот это, вот это, вот это надо. Я их слушала, и я это делала. Но от того, что был внутренний запрос о том, что нужно выходить на уровень хорошего, не только эксперта, а выходить на запросы именно масштабные, соответственно, пошли такие, наверное, люди. Поэтому давайте мы сейчас, я вам прямо сейчас дам все пошаговую штуку. Ну вот, вот пишет Людмила, отлично, спасибо большое, что написали. Людмила пишет, я лично не понимаю, зачем мне бизнес-страницу. Вот супер, спасибо за ответ. Это такой ответ, который стоит ну, на вес золота, я считаю. То есть, когда честно эксперт говорит, зачем мне бизнес-страница, потому что, вы знаете, у меня этот уже человек, уже вы второй говорите, а, а тот первый, он у меня вообще клиентом у меня пришел. И Он мне говорит, Батима, зачем мне бизнес-страница? Вы мне показали путь, который дает мне зарабатывать на своей публичной странице, меня это все устраивает, нафига мне еще бизнес-страница? И на самом деле это очень-очень-очень хороший вопрос. Давайте, друзья, вы напишите в чат, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Почему? Потому что очень будет важно понять, насколько мы с вами понимаем друг друга, насколько вы меня поняли. А я сейчас пока пойду дальше, чтобы ну, не задерживать ваше время, свое время. Так, смотрите. Итак, дальше. Когда вы понимаете, зачем вам это нужно, да, когда вот вы это понимаете, когда вы понимаете, как выглядит ваш результат в цифрах, в состояниях, в эмоциях, в качестве жизни. Когда вы это понимаете, друзья, тогда мне легче прописать вам путь. То есть, когда мне говорит, например, человек, да, я хочу зарабатывать 100 тысяч. И я знаю, что вот нужно тебе сделать первый, второй, третий, четвертый. И когда человек говорит, я хочу не от своих детей, то мы след... следующий вопрос, который она, конечно, сначала меня ошеломила, а потом я подумала и сказала, задала ей встречный вопрос. А как это проявляется независимость? В каких деньгах? То есть, какой вы хотели бы доход, чтобы вы понимали и чувствовали, что вы независимы? Потому что, когда я знаю цифру, у меня есть шпаргалка, да, скажем так, ну, некий такой путь, как заработать 100 тысяч на Facebook, как заработать 300 тысяч. То есть вот эти два пути, они у меня уже отработаны, они у меня уже проверены, опробированы. На миллион я уже буду выходить, думаю, что в конце этого года э, и буду говорить об этом. Но вот эти две вещи, они уже стопроцентно опробированы. И есть определенная стратегия. Но когда вы точно знаете, что вы знаете четко, как выглядит ваш результат в цифрах, в состояниях, в эмоциях, в качестве вашей жизни, мне будет легче вам прописать этот путь, доступнее объяснить, что нужно вам делать и наполнить смыслом в соответствии с вашими ценностями. То есть это то, что является частью, важной частью э, вот этого пути на самом деле. Пути, когда эксперт выходит от одного дохода, от одной точки роста на следующую точку роста. Итак, есть бизнес-страница, и нужно понимать цель бизнес-страницы. И вот здесь, Людмила, я отвечаю на вопрос: зачем нужна бизнес-страница? То есть бизнес-страница, давайте здесь я вам скажу одну вещь. Публичная страница это ответы на три вопроса. Кто я как эксперт, кому я помогаю, да, и что я, что я даю своей аудитории. То есть, когда вы правильно все это, этот весь э, такой, знаете, ваш настроите, да, вот вашу вот эту вот площадку, да, вот это вот такой мини такой, как некий такой, э, такой центр, да, в котором находится бизнес, э, публичная страница, вы уже понимаете, что все, я готов, я готов выйти на следующий уровень, на уровень бизнес-страницы. Так вот, бизнес-страница – это ответ на вопрос, а какие продукты я даю, что я даю. Какие, какие продукты дают решение уже выявленного мною проблемы моего клиента. То есть каждый продукт – это является решением вашей, вашего запроса клиента. То есть эксперт – это не про деньги в основном, эксперт – это про трансформацию, как вы меняете жизнь других людей, согласитесь. То есть у вас есть некая методика, у вас есть некая технология, которую вы, даете изменения в жизни вашего клиента, вы его трансформируете. И чем лучше происходит трансформация, чем чаще она происходит, даже если вы один раз ее трансформируете, вы, я вас уверяю, что вы будете иметь всегда постоянного клиента, возле всегда а, в своем окружении собственном. И вы же понимаете, да, что когда вы наполняете свою жизнь качественными клиентами, когда вы наполняете вокруг себя целевой аудиторией, которая является и по смыслам, и по вибрациям, и по энергетике вашими людьми, то есть люди, которые также вибрируют, как и вы, люди также думают, как и вы, люди умеют так, такие же подобные ценности, как и вы, ваша жизнь многогранно, геометрическая прогрессия меняется в сторону качества, улучшения качества жизни. Поэтому смотрите, цель бизнес-страницы – это создание продуктов и ее последующая автоматизация и вот когда мы говорим о продукте, это первое. И второй следующий этап это автоматизация. Что такое автоматизация? Когда вы сначала создаете продукт, то есть сначала вы проводите какие-то консультации, потом вы проводите, создаете продукт, вы понимаете, что я ага, я послушала своего клиента, я готов создать какой-то продукт для решения его, его потребностей. Я создаю продукт, например, какая-нибудь какой-нибудь мини-коучинг, экспресс коучинг какой-нибудь вид консультации, коуч-сессии, что хотите. Вы создаете продукт, как только вы этот продукт создали, вы понимаете, что нужно будет его продать, чтобы это как-то повлияло на жизнь вашего клиента. И когда вы продадите один раз, когда вы второй, вы всегда находитесь в состоянии наблюдателя, ага, вот это вот лучше заходит, вот так вот лучше, вот здесь надо докрутить, вот здесь надо убрать. И таким образом 2-3 раза тестите и потом уже автоматизируете. И смотрите, какая штука. Когда вы все это докручиваете, вы отдаете на автоматизацию, вас уже нету в проекте, вы уже там нету. То есть когда вы правильно делаете авто-воронку, вас в проекте нету. Я некоторое время назад, я уже говорила об этом на консультации, что я была на одной конференции у одного эксперта, у него было таких 86 воронок. Эксперта уже нету в проекте. Человек работает совсем и живет другой, не то, что другой жизнью, а просто проводит очень дорогие, дорогой коучинг. Только на коучинге, на очень дорогом. Все остальные запуски, продукты сами по себе работают и в потоке деньги идут. То есть та мечта, она не является пресловутой, она является реальной мечтой, когда вы можете быть независимыми, когда вы можете быть свободными людьми, и когда вы можете поменять кардинально свою жизнь. То есть вот об этом, понимаете? За всем этим, за всеми этими технологиями держится вот эта огромная-огромная мечта. Поэтому смотрите, друзья. Что понять нужно будет по стратегии? То есть стратегии бизнес-страницы – это набор подписчиков сначала. Да? То есть вам нужно будет набрать подписчиков бизнес-странице. Вам нужно будет набрать подписчики, нужны будут рассылки, ваши мессенджеры. Да? Вам нужно будет поставить на поток очередь на консультацию. Вам нужно будет настроить социальные доказательства, то есть отзывы, кейсы, то есть то, что является мерилом того, что вы востребованы, То есть то, что является мерилом качества вашего продукта, потому что люди плохому эксперту отзывы не оставят. И вам нужно показать ваши продукты. Вот это все, что является стратегической частью вашей бизнес-страницы. А технически, технически... Нужно вам будет настроить пять инструментов, которые вот я вот сказала, да, вот эти вот пять инструментов, которые отвечают, они вот и являются, да, то есть которые являются за то, чтобы собрать вам подписчиков, за то, чтобы наладить очередь из консультации, за то, чтобы наладить социальные доказательства, рекламный кабинет, то есть вот пять инструментов, которые напрямую отвечают за автоматизацию бизнес-страницы. Настроить какие-то общие инструменты, которые тоже являются важной частью. Ну, например, там модерация да, бизнес страниц. Мало кто понимает, но они, никто не обращает чаще всего внимания, что есть модерация. Потому что, опять же, отталкиваемся от алгоритма. Facebook не хочет, чтобы вы вручную убирали негативные комментарии. Он говорит, ребята, не лезьте, это моя компетенция. Но вы мне просто настройте какие слова. То есть, когда вы делаете что-то вручную, Facebook вообще этого не любит потому что мы выходим в эру автоматического продвижения. Поэтому Facebook все это сделает сам. Далее. Вам нужно будет свою бизнес-страницу связать с Instagram, с WhatsApp, с группой, если есть у вас. И что важно на бизнес странице, это видео-контент, Это или записанное видео, или проведение прямых эфиров. То есть цифровой формат, цифровые технологии, цифровой формат, это главный формат, видео, главный формат контента на, на Facebook. Итак, смотрите, друзья. Давайте я сейчас подытожу, что, чтобы еще раз с вами сделать какую-то определенную обратную связь, посмотреть, насколько меня поняли. А я пока почитаю чат. Так, я все размещаю на основной странице, говорит Людмила. Ну, я ответил да, на вопрос уже. Сейчас вы, наверное, поняли, да. То есть автоматизацию на основной странице вы не сможете сделать. Хамзия, пользу не только для себя любимой, но и для своей команды. работайте, и добиться результатов с команды. Супер. Мне для комфортной жизни надо 3000 тысячи. Отлично. Он супер. Ну вот знает человек, сколько надо зарабатывать. Супер. А может не скромно, но такова жизнь. Да, это такова жизнь. То есть вы уже знаете, что вам нужно 3000 зарабатывать. Вы уже знаете цифры. И вам нужно будет просто прописать количество действий, которые нужно сделать, которые гарантированно ведут к этой цифре. Вот и все. Так работают продажи. Я 14 в продажах. И из них ну, наверное, лет 6-7 была руководителем отдела продаж. У меня была команда из пацанов. Почему-то я больше всего любила брать пацанов. И девчонка у меня была одна, маркетолог. И... Мы всегда говорили об этом, чтобы, вот, допустим, ставится цели команде, общий объем продаж, который делается, да, например, я в основном строительном работала, в строительных компаниях, и там, значит, ставится определенная общая цифра на команду, и у каждого человека есть свой план продаж. Чтобы сделать этот план продаж, у него прописываются действия, которые он должен делать каждый день. То же самое и в онлайн, друзья. Там тоже практически то же самое. Плюс-минус какие-то есть нюансы, конечно, но здесь уже, как говорится, вы смотрите сами. Это уже по ситуации, это уже по моей технологии, там есть немножко отличия. Людмила, я только начинаю, все для меня новое. Да, я понимаю, я поняла, Людмила, что для вас это действительно многое, что новое, и многое, что еще вы для себя что-то открываете, много инсайтов. Поэтому вам нужно будет сначала на этом этапе научиться заработать 100 тысяч рублей, повторить это несколько раз, и потом уже закрепляя, подниматься на новые точки роста. Причем это в интернете скорости намного выше, то есть если раньше там 100 тысяч заработать нужно там, допустим, полгода, то сейчас здесь в интернете нужно два месяца, чтобы вот, ну это плюс-минус, да, то есть у кого-то не за месяц это получилось у меня был клиент и есть у меня сейчас в данный момент, который сделал это за один месяц, а есть люди, у которых, ну в среднем я вот просто беру там у кого-то три месяца, у кого-то месяц, но в основном я беру цифры среднюю цифру, два месяца и потом выходить на следующую уровню.